Итак, всем привет, с вами Руслан. Сегодня мы поиграем в такую игру а, под названием Missing Translation. Извините меня за перевод. Я не, а, не сильно шахраю в английском. Ну, что ж, начнем. Я тут уже чуть-чуть поиграл, так что надеюсь, вы не будете сильно так... Ну, что-то успелось. Сейчас поправим. Ничего страшного. Окошечка сюда. Окошечка сюда. Вот так вот. Так, ну, здесь хорошо, видно. И, э, в общем, в этой игре это головоломка. Вот, э, в общем-то, я остановился на этой загадке. Сейчас мы полностью выйдем, чтобы вы примерно знали, куда идти. Э, это часовня. Так. Вот. Э, ну, давайте сейчас дойдем до самого начала и будем проходить оттуда. Там загадки все это. Ну, всякие головоломки. Сейчас подойдем до туда. К сожалению, она прыгать не может. Ну, там уже выбрать и персонажа э, мужского пола. Я выбрал женского. Не знаю почему, но я выбрал бабину. Ну вот, в принципе. Вот самое начало, отсюда вы не потесь, выходите и вот сюда вот идете. Вот сюда вот я попустил. заходим. Ну там я уже, честно, все пошел, там а, поворачиваем все это. Ну вот. Чтобы было правильно. Это первая загадка, мы ее прошли, допустим, типа тут пускаемся. Вот. Сейчас я вам покажу вот такие загадки, они там сложные, в принципе. Ну, для кого как? А это что? Я не приходил. А, ну вот все. А, здесь, в общем, если вы чуть, чуть неправильно лжалочекли, она все Ну, в общем, это надо приходить. Все, смотрите. Дальше вы поймете, почему это так сложно. потому что я нахожу 6, по-моему, не смог поищить. Вот. Здесь, в принципе, поначалу ничего сложного нету. Просто, не знаю, смекалка. Ага. Ну вот, как сказать, пошли. Извините, я болею, я могу в некоторых местах кашлять, <клышлен> потому что осень. Я заболел. Вот. Какая что-то громкая музыка, Господи. Жалко, я нельзя выключить. Пока все нормально. Вот. Значит, Ты извинений, ты извинений на садике. А так что -то. Ну вот. По-моему, на восьмой уже начинается та, которую я не смог пройти. Может я сильно тупой, я не. Да, вот она. Может, я сильно тупой, я не понимаю, как это проходить. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Но я серьезно не знаю, как это проходить. Серьезно, я не понимаю, как это пройти. почти сейчас попробуем еще раз я пройду без общения уже в какую года пройду ну что ж ребята я прошел с четвертого раза я не знаю как я тогда тупил простите меня пожалуйста ну тогда вы не видели какая жестко тупил я просто реально не понимал ну здесь не будет еще с... садовые люди Нет, здесь, в принципе, просто полегче. Я уже, в принципе, понял, как я это буду проходить. Мы проходим пока поэтому все мы пошли что ж такое так тут уже наверное посложнее будет Да, тут в принципе легко все. Просто надо чуть-чуть э, усилить. Ну, сейчас мы пройдем это вс. У нас только 10 через 25. Мы сейчас это все пройдем. Надеюсь, мы успеем, потому что я не буду записывать так долго. Там 10 минут запишу, хватит. Это что первая серия как бы. Ну, для вас. Естественно, я буду ее проходить так, что э, будет прохождение. Это первая серия. Мы пройдем игру полностью. Всё, пройдём, все пройдем. Все, все загадки. Ну, я не за то, что все. Мы попытаемся. Да, тут легко все. Господи, а я тут думаю. Пойдем дальше. Тринадцать. Так, проходим дальше. Так, тут я уже. Сейчас мы пройдем эту последнюю подсказку и закончим на этом серию. А следующая серия будет либо сегодня, либо завтра. Я не знаю, посмотрю э, по времени, как у меня э, будет ну, время. Потом посмотрим. Но ну, я вам э, говорю, я буду снимать прохождение, по потому что мне самому это понравилось очень. Вот. Ну и... Вот, фак. Если бы я сейчас вычистил жалобу, пошли Ну вот, в принципе. Сейчас мы пойдем. Ну и все. А на этом я заканчиваю нашу серию по замечательной игре Missing Translate. Translation. Uh, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Сноубдок. Всем удачи и пока!